Анархическая гвардия двигается вперед, Враг отступает и трепещет. Только меня может остановить, наверное, не знаю, апокалипсис. Сейчас мы на коне. Это как реклама Old Spice, да? Я на коне. Посмотрите на своего мужчину и на меня. Посмотрите на Сёгуна и на Анархическую Республику. Сыграем битву с сада, да. Заплыл он слишком депалфу в мои моей... Внутренние воды, которые уже, наверное, 100 лет не были атакованы никем. И сейчас он поплатит за свою дерзость. Такого-ка куника. Хотелось бы сказать куница. Куника. Управляет этой, этой своей посудиной, да. Подождем немножко, подождем. Нам туман не нужен. Вот такая вот погода прекрасная. Можно сочинять стихи в эту погоду прям. Такое солнце. Мороз и солнце, где ничего чудесно. Так, где у нас враг-то? Я что-то не вижу его. А, вон он стоит прямо у берега. Мы уже приготовились высаживаться, чтобы типа сбежать. Или, может быть, он хотел как раз высадиться. Хотел высадиться, типа ограбить мой порт. Ну, я даже не знаю, наверное, он не смог его ограбить, просто потому что там, наверное, охрана порта не из двух человек состоит. Все-таки, да. У Сада есть ли разрывные снаряды? Ну, по видимому, есть, да. Сейчас, значит, будем ждать, когда он подплывет поближе. А, так, долго ждать не пришлось, я смотрю. Сейчас. Тоже решил вовремя, прям мы одновременно выстрелили. сукин сын. Но мы его, в принципе, быстро потопили, потому что всего лишь 12-пушечный корабль. Ну ладно. И хер с ним. С этим сада. Гуль, гуль, буль, буль. Так. Ну что, наш корабль, давай-ка иди починись, наверное. Или не надо его чинить даже. Давайте, наверное, ничего я с ним делать не буду, просто потоплю нахер. Потому что, я думаю, сейчас-то уж точно никто здесь не проплывет. А послать его на фронт, нифига себе, сколько плыть. Он там будет плыть 10 ходов. Я столько денег потеряю на его просто обеспечение. Так, целая куча, я тут смотрю, кораблей, дзюдзая и других нехороших товарищей. Так что, наверное, что мы сделаем? Но у меня тут других кораблей нету, да, к сожалению. Ну, давайте вы, короче, плывите тогда. Подплывайте. Теперь у нас тут хотя бы небольшая есть флотилия. Так, во убираем эту имперскую пехоту непрокаченную. Вы же, давайте, пересекайте пролив. Ну, как обычно, это проблематично, я смотрю, задача. Блин, сейчас начнут тупить опять. Так, вы пересекаете тоже. Хорошо, Наконец-то они пересекли нормально, без проблем. Кстати, вот нельзя же, да, отряды улучшать. Вот в чем мне вот не нравится Сёгун, Закат Самураев. То, что нельзя отряда улучшать. То есть, могли бы они прийти в Бизен, раскачаться, получше стрелять и все и пошли бы дальше в атаку. Нет, к сожалению, не получится так сделать. Ну, вот поэтому не ахти. Такой момент. Так, с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. из Вакаса мы пойдем ли в атаку? Да нет, наверное. Посидим немного. Подождем атаку на Нагаоки. Сада. У них там есть орудие Пара, а орудия Армстронге. Так что нет, не буду я так рисковать. Спасибо, конечно, я рисковый парень, но уж не настолько. Так, ну и ладно. Все, можно, наверное, пропустить ход. Нападать я тут тоже не буду. Давайте повременим с этим дельцем. Можно попробовать нанять просто снайперов, я так думаю. Да, снайперами его косить. Хотя, что за снайпер? Нафига они нужны здесь? Но... Нет, снайперов не надо брать. Может вообще никого не брать, да? Дождаться, когда будет нормальная военная академия, я смогу пехоту республики нанимать. Плюс еще и нормальные отряды из оружейного завода. Ммм. Блин, надо Мусаси хотя бы захватить Но Так что все равно нанимаем линейную пехоту В Суругу надо закинуть В Идзу надо закинуть отряды Везде сейчас надо закинуть отряды будет Так что нет Изучение сейчас вот закончится Нормально и будет у нас Хотя бы довольство в провинциях Плюс еще возможность постройки Большего, большего города, да Опа, он снова нападает. Теперь, правда, наверное, сам он нападать не будет, да? Просто осаду будет устраивать. о Через 10 лет спустя, наконец, меня нашли, мою канонерку. Я уж думал, никогда ее никто не заметит. Ну, сейчас, наверное, все равно ее потопят по-любому. Очень жаль. Хотя, ради прикола можно сразиться, эту битву сразиться, да? Западное море Тохоку. А и Гэн Удзиоси, он вообще просто заслужил уже, наверное, самую высшую награду. И всех, и герой Сатсумы, наверное, он тоже заслужил, потому что триндец это, это просто жесть. Столько времени, э, как сказать, удерживать вражеский флот из девяти кораблей. Просто вот именно за какой-то глупости. Не, ну, конечно, понятное дело, за это герой как бы выручает довольно глупо. Но, если бы, если бы не эта канонерка, я бы, наверное, уже бы очень тогда бы в самом начале бы огреб от моего врага. Кстати, у этого засранца, похоже, что нету разрывных снарядов. То есть, можно сейчас попробовать его и правда даже загасить. Хотя, конечно, весьма глупая затея, потому что все равно, блин, извините, один огромный корабль против такой канонерки. Неравный бой, прямо скажем. Так, ну давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, ближе, ближе, ближе. Опа. Получай, пилюлю фрая. Да блин, он совсем как-то рядом стреляет только. Да вообще не стреляет толком. Я вот пытаюсь сам стрелять, что-то вообще не получается. Так, что-то он уходит от меня, я что-то не пойму. Ты что, уже испугался канонерки? Ты что, пошутил? Так, разворачиваемся. Давайте правый борт, огонь. Я мое. Это просто угар на самом настоящий. Боится меня, смотрите, и вправду боится. Мы одного человека даже убили, -мо. Что-то я просто боюсь так поворачиваться левым бортом. Он же по мне сделать залп хороший. На, сукин сын. На, сволочь такая. Ой-ой-ой, поворачивай, поворачивай, канонерка, поворачивай быстрее! Нет. Сейчас зал прям мне в борт Вообще будет плохо Ай-ай Ай Давай, тащи, чувак Да ё как я промахиваюсь Я стреляю точно в центр, он у меня почему-то Улетает куда-то в бок Я не понимаю, как так получается Да поворачивай ты же тоже На тебе сукин сын, горит и там уже наконец. Что-то как-то, блин, долго он не горит. Принц. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, нет, нет, нет, нет, держись. Да ёма, да ладно, я его не могу загасить, вот смотрите, по-любому он просто неуничтожаемый. Но это было, видимо, бесполезно, я так понимаю тебя, блин, столько попаданий, ни хрена себе он не загорелся ни разу. Не понимаю, почему. Типа Надо, чтобы много было снарядов, что ли. Ну, короче, видимо, кораблю жопа. Либо его забрали, либо... Либо все ему в жопа. Он утонул. Ну, забавно так смотреть. Канонерка как валит его. Эх, жаль. Я даже не узнал этого адмирала толком. Он как-то недолго прожил. Так, Йода да, ну и что там хочешь? Какого-то, видимо, агента он ко мне послал. Что-то какое-то долгое ожидание было. Ох, ох, ох. Мацуме, ё-моё, Мацуме еще и погрузил, погрузил свою армию. Вот это да. Так, так, так. Понятно. А здесь что у нас? Противник нас осаждает. Правда, что он этим хочет добиться, я... Что он... да, что он хочет добиться, я не знаю. Потому что армия-то у него, блин, гораздо больше моей. Чего он боится-то? Трусит, что ли, вот этого моего скопления бомжей, которые здесь сидят? Ну, ладно. Блин, напасть на него или нет? О, нет, конечно, все-таки, наверное, лучше не стоит. Блин, много солдат у него, засранцы этого. А давайте попробуем его разгромить. Просто поп... Ох, ну тут, конечно, территория такая еще хреновая. Блин, а он еще, кстати, же побежит. То есть, не скажете, типа, а, я там подожду, пока ты там сам подойдешь, по мне сделаешь пару залпов, я тогда отвечу. Нет, конечно. Известно, что сейчас будет. Неужели? Так, короче, начинаем битву. Смотрим какая карта у нас Карта равнинная Для меня это конечно же плюс Но однако я не хочу оказаться в углу Да Точнее наоборот Наверное лучше оказаться в углу Чем стоять вот где я сейчас стою Потому что мы открыты всем ветрам Противник сможет опять таки свои конницы заходить с разных флангов И надо значит выбрать место Где расположиться Ну давайте наверное вот здесь встанем Как нибудь вот так вот под наклоном, как я уже неоднократно делал, как я и сейчас делаю. А, в первую очередь, конечно же, мне надо будет пехот линейно поставить. Потом уже буду нашу анархическую пехоту устанавливать. И только потом уже ополчение, которое будет совсем заниматься только защитой моих флангов. Ну, точнее, помощью. Она даже защитой не будет заниматься, она будет заниматься помощью. Чтобы фланги не распались. Так, ну и давайте вот сейчас начнем быстро. Разворачиваться. Пора им показать, как сражаются настоящие войны, блин. Да уж точно. Так, ну давайте устанавливаем, да, солдат. Бегом-бегом. Видим, подкрепление у противника приходит как раз с того фланга, на который я нацелился. Будет ли враг нападать сам, или же он будет... Нет, видимо, он нападать не будет. Нам придется само... самим идти к ним навстречу. Ладно. В таком случае я готов вас ждать на вы. Или вы не пойдете. Мне придется самому идти, наверное, да? Ну да, то есть я изначально правильно предположу, что мне придется идти к ним самому. Самому. Да и пускай, на самом деле, они сейчас поставят там свои войска, потом я уже потихонечку к ним пойду навстречу. Просто даже посмотрю, может быть, они все же не будут, извините, стоять там. Может, они пойдут в атаку. Так, что-то я слышал какой-то крик, похоже, что да, одни я реки точно безумные пошли в атаку. Давайте войска тогда в свои ставлю в залповый огонь. Сейчас они постреляют, немного потренируются. Так, здесь же я устанавливаю свою пехоту. Такс, такс, такс, такс, такс. Бежит, бежит, бежит. Бежит. Огонь! Блин, вот сука, даже вот немножко еще бы и прям бы врезался в мою армию. Вот же жук. Ну вот этот сейчас точно врежется походу. Или нет? Ага. Нет, не получается. У него тоже отступают они, убегают. Так, ну а его войска, походу, да, смелели, они сейчас соберутся, наверное, да-да-да, видим, вот этот фланг весь идет к нам, точнее, весь этот фронт центральный, их не движется к нам, соответственно, надо сейчас, значит, под, это, пред, подготовиться к этому нападению. Так, размещаем нашу вот здесь элитную пехоту, как-нибудь вот так вот длинной колбаской поставлю. На самом деле, конечно, элитной пехота это назвать нельзя, потому что если бы они обладали еще дополнительно серебряными лычками, которые у меня при постойке завода уже есть, у них бы 68 было изначально, а у них 58 это уже с раскачкой. То есть, представляете, какая потеря в точности по сравнению с теми отрядами. Так, ну мы давайте подготовим все равно здесь еще ополчение. Вот на всем вот этом протяжении нашего правого фланга. Потому что ему больше всего, наверное, будет угрожать опасности. Хоть там и, конечно, самая элитная ма пехота, но, извините, у противника очень много солдат, из-за этого надо подготовиться к данному удару. Максимально. Хорошо. Плюс еще, наверное, да, сюда надо будет копеечков перекинуть. Но я не думаю, что вот здесь будет самое жаркое место. Хотя и там у него тоже, блин, извините, пехота немало движется. Плюс еще конец, это... Хотамото военачальника всякие. Так, ну ладно, ждем их тогда. Раз противник осмелел, что даже думает, сможет победить нас. То мы только приветствуем данные ваше напутствие. Так, идет в атаку. Да, его сейчас конница вся. Давайте я здесь копейщиков поставлю. Если что, они пусть встретят их. Кстати, одних атамота, да, и я реки. Ну, давайте, ребята, готовьте свои винтовки. Точно цельтесь, иначе вам конец. Так, Хатамота, А, это, блин, я реки было. Вот Хатамота военачальник нападает. К сожалению, врезаются. Да, не получается мне предотвратить полностью их нападение. Но, к счастью, видим, что больше здесь поблизости никого нет. Поэтому можно по ним сейчас даже пострелять и подраться. Некоторое время есть у нас. Давайте, режьте. их. Так, перестраивайтесь обратно. А копейщики пускай подерутся, чтобы эти противники не могли вам помешать. Угу, все, отступает, уже их Нихатомота. Один просто отбегает. Но ну, сейчас он вернется еще один раз, сделает заход и отбежит точно уже до конца. Так, ополчение один отряд все-таки я сюда поставлю. Смотрю, что их слишком уж много направляется к нам. Военачальник, наверное, даже и выжил. Возможно. Так, военачальника нашего, да, тоже кидаем на этот фланг. Надо сейчас будет реально сделать баф хороший. А то, блин, все-таки моя оленяна то и не затащит, наверное. Так, этих ребят сейчас пускай мы их обстреляем, пробомбондируем их. Ой. Сейчас туда не смогут мои солдаты справиться с этим дерьмищем. И... Ох, нормально, зашибись. Прям сделали зал последний момент, который их просто откинул. Отлично, отлично, еще тут у нас бомбежка началась, конечно, большая часть молоко улетела, я что-то сильно рано включил. Но тут еще идет одна волна к нам, самая такая, наверное, яростная, сейчас будет тут драка. Давайте, становитесь там. Так, еще одно нападение. Вы готовьтесь. Готовьтесь. Вяжите тапочки, да? Готовьтесь они а летом. ой ой Сколько их много просто жопа. Огонь из всех орудий. Все огонь, огонь. Так, тут уже вбегают какие-то ярикати, но мы их расстреливаем. Ой, е-мое, нет, не получается. Тут у них все-таки хитомото-военачальник. Еще один очередной, блин, умирает. Черт самурая. Вот же безумцы. Расстреливайте их, расстреливайте. Ну же, ну же, тащите. Блин, вот зря вы пошли в атаку. Вот очень зря. Вот у солдат какая-то есть мания, я не знаю почему, они почему-то всегда хотят в атаку идти. Надо, блин, ставить им что-ли в оборону, чтобы они стояли. Потому что они бегут в атаку, блин, из-за этого там нахрен все умирают. Давайте направляем в атаку тогда моих еще копейщиков, потому что тут, видимо, да, сейчас ситуация повернется совсем не в мою пользу. Уже видим, что вот тут, например, очень все плохо. Ну хотя как плохо, сейчас все будет уже очень нехорошо. Кота на кате вот-вот откинут. Все, будет зашибись. Давайте становитесь пока на позиции. Так, на этом фланге я смотрю, все вроде как нормально, да. А вот здесь что-то какая-то байда начинается. Да, моим солдатам хреново тут многим. Это вот кто? А это у нас линейная пехота, понятно. Водушевляем линейную пехоту. Пускай держится, ребят. Ай-яй-яй, да, они даже все равно не держатся, несмотря на то, что даже им воодушевление сделал. Все равно не выдержали такого натиска. Надо, значит, разворачиваться, видимо, фланг мы центрально потеряли. Видите огонь? Давайте, давайте, давайте. Настреливайте по ним, настреливайте. Мое. Отходите. Ой, е! ниндзя, блин, зарезали. Е, вы что, смеетесь, что ли? 24 киси ниндзя. Военачальник, отступай. Так, ребят, давайте, разворачивайтесь. Надо быстрее сражаться. Да блин, командующий, беги давай, что ты там встал-то, я ему, блин, приказал, он тупит вообще просто не по-детски, нахрен, идиот. Ну, видите огонь, видите огонь. Ну же огонь, ну что встали-то, ё-моё. Да я понял все это прекрасно, спасибо, что напомнил мне. Так, ⁇ пперный театр. Ну вот это вот, что за херня? Убейте этих кёси ниндзя Ну же огонь по ним. Так, все, убили наконец-то этих Ниндзяк. Включаем Гамбате. Воодушевить, к сожалению, не могу. Сами видите, почему. Так, киси опять врезались, блин. Все-таки каким-то образом они добегают до пехоты. Так, враг отступает. Отлично. Видимо, это победа. Очень жесткая победа, на самом-то деле, конечно. Вы сами это заметили. Трендец. Что-то как-то, да, неуверенная победа. Но это вот... Да, это все из-за того, что у меня нет, к сожалению, пока полноценной пехоты здесь. Линейная пехота, блин, не тащит Да идите атакуйте, что вы делаете-то, ё-моё Давай, военачальник, иди раскачивайся Триндец какой-то Все, расстреливаем врага Он отступает, ну и, видимо, мы победили Хотя... Да-да, мы победили Я что-то думаю, блин, уже неужели они сейчас вернутся еще? Фух, режьте это ополчение. Ну, да, враг смог врезаться в нас. Вот если бы у меня была бы тут элитная, конечно, пехота, если была бы у меня элитная пехота, то можно было бы без вопросов тут победить. Но вот, линейная пехота, она не может расстрелять всех на расстоянии. Даже вот моя имперская, ой, блин, имперская, анархическая пехота, да, как всегда, и то не смогла сделать того, чего я хотел. Ладно, побеждаем. Первая победа, ну да. Но зато мы откинули врага от нашей крепости. Сейчас надо будет догнать и добить. Одну линейную пехоту мы даже потерять смогли. Но в два раза больше потери врага. Плюс у нас сейчас еще наймутся солдаты. Да и к тому же смогут вылечиться, Да. Но вылечиться они смогут. Можем еще и так же нанять. Догонять ли их до конца добивать? Я вот не знаю даже, стоит ли это делать. Потому что что-то как-то мне не нравится эта идея. Догонять их и добивать. Потому что очень долго их придется догонять. Так, я смотрю, тут где у Сендая войска. Ну, у Сендая на севере, в северном Сенане есть. В принципе, если кай мы захватим, у нас не будет такой... Такой опасности со всех сторон Да, получается, провинцию, если мы ее захватим Лучше всего ее все-таки хватануть Так, ну а это армия Выдвинуться ей, что ли, в атаку? В принципе, надо бы это, наверное, сделать Правда, кто тут в атаку пойдет? Два человека, что ли? Два коллеги? Очень много побитых людей Поэтому, наверное, не надо мне нападать Ну, блин, а если я не нападу? Он сейчас сожжет все нахрен здесь, да? Тоже как бы неприятно это. Можно, в принципе, напасть и самым сыграть, так как у него тут войск-то никаких и нету, кто умеет стрелять или драться. Возьмем, например, вот и пехоту республики, возьмем командующего и еще две линейные пехоты, вот эту вот армию в атаку пошлем. Давайте нападем на вот этого парнишу. А, даже, наверное, автобоем, да? Ну, что-то автобой как-то хреново вот, написал-то. Извините, можно было гораздо лучше сразиться. Так, и раскачаем нашего команда. Пускай он будет агрессором, конечно. Сейчас он только будет нападать. Ли, э, боевой дух охраны. Ронин ксенофоб мы пр прогоним. Варваров, если нужно, то и силой. Вероятность покушения. Радиус обзора на стратегической карте. Э, давай лучше -ка обзор тебе сделаю. А Что-то как-то не нравится мне. Чтобы ты был ксенофобом. Так, еще убили одного врага, и давай, наконец, добиваем его. Последнего... Последний враг, это, блин, пушки. Добивай их. Отлично. Так, ну и все. Собственно говоря, войска Сёгуна были разбиты. Очень мощное было их нападение. Но оно, кстати, не прошло просто бесследно, как видим, да. Много потерь, очень много потерь среди личного состава, надо будет восстанавливать это все войско. А мы тем временем доходим до Ямасира. Ну что, друзья, сейчас произойдет самое важное сражение во всей компании, потому что мы захватим столицу в прошлого императора, символ императорской власти, плюс теперь уже символ Сёгуна. Ну что... А с вами был Веном. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, оставлять комментарии. Всем пока, удачи!